Такого ощущения, что они живут где-то в Восточней Европы. Ну, такие тренды. Такие риторика в том, что, видишь, они пытаются делать. Ну, страна же живет, очень похоже Афганистан. Все равно я художник должен мистифицировать. Я прожил немножко, я могу конкретно сказать. Это сейчас наша система, это вот такой близко полуфашистские система, как Франко испанский. То именно последний политический проект. Это был афганский поход. Можно убрать Назарбаева, а это общество создало бы другого фигуру. Вот для меня эта выставка была таким мстителями от Ербасына Мельдибекова. Он говорит об организации региона, и вот мы, мы это прописывали год назад, мы об этом говорили год назад, и вот это происходит на наших глазах. Это то, что мы видим сейчас, это то, что мы видим в Центральной Азии, в Казахстане, в Кыргызстане, в Таджикистане. Вот это, вот это потеря самостоятельности. Добрый день, с вами Дергачев Инсайт. Сегодня мы разговариваем с Ерболом Мельдебековым на его выставке, которая проходит в Алматы, на барибаева 36. Выставка называется «Точка становится кругом» или «Темные призраки светлого будущего». Ербол, привет. Привет. А Твоя выставка должна была э, собираться 5 лет для того, чтобы состояться? Или больше времени ушло на то, чтобы создать вот все эти работы? Ну, я думаю, скорее всего, да, это 4-5 лет. То есть, в смысле, мы уже год когда мы пытаемся делать... А почему? То есть, в смысле, мы хотели делать выставки. То есть, многие мои проекты, наблюдения связаны с Афганистаном. Потому что я где-то, по-моему... 11 лет назад представлял, в смысле, моей галереи в Гонконге, Россию-Россию, представлял, то есть, в смысле, там сезон Гендукуши, то есть, гора, то есть, меняется. Через гору я хотел политику, то есть, ситуация в Афганистане, как гора Гендукуша. Это Гендукуша это главная гора, в смысле, Афганистана, которая разделяет. В смысле, в чем? Я, то есть, у меня теория, то есть, я могу сказать, многие конфликты, многие проблемы я рассматриваю через а Через ландшафт, то есть там если лес, гора. Вот проблема, основная проблема Афганистана, я думаю, это, это гора Гендукуша, потому что расположение гор всегда ситуацию меняет. Поэтому просто вот э, сезон Гендукуши, Идея в том, что ситуация в Афганистане как гора Киндукуши, то есть как сезонный, там зима, лето, весна, осень, то есть вот так меняется. То есть смотри, вот в то время американцы были, я считаю, в том, что это был в смысле вот лето, а потом осень, талибы придут, потом зима, там какие-то черт знает кто-то придут. Просто видишь? А, я всегда... а русские это что было? Весна? Когда? Когда было советское вторжение? Это зима была. Зима, <laughs> зима была. зима была. Нет, ага. нет, нет, это было осень. Осень, осень а потом зима, это уже матчахеды потом угу. просто пришли другие Ой, символ, скажи что... пожалуйста, почему все-таки Афганистан, да, то есть ты такой геополитический художник у да, тебя, да. А, ты себя совершенно спокойно, свободно чувствуешь а, на, в Средней Азии, да, да то да. есть тебя нельзя назвать казахским художником да, ты, да, ты, ты художник Средней Азии который делает работы а, Киргизии, Узбекистане Таджикистане, Туркмении и Афганистан, который на самом деле даже в Средней Азии многим абсолютно непонятен и загадочен. Очень а хороший. у тебя, да, Афганистан просто в центр становится, mm. ты говоришь, это гендукуш. Mm. Гендукуш, вот я там прочитал, убить индуса, на самом да, деле, да. в переводе, и да? Сфарси. Да, с фарси. То есть, mm. почему ты так Афганистан-то ставишь в центр, и что ты про это понимаешь с тем, чтобы Афганистан задавал вообще вот всему, скажем, по последующему окружению -то, дорогу, ну не дорогу, а смысл? Потому что, смотрите, когда часть Центральной Азии была включена в вот, Советском Союзе, то есть как-то советские институты будем считать, в том, что а остальная часть, Афганистан, был в свободном плавании. И потом он всегда подвержен импульсам. То есть, вот смотрите, сначала англичане хотели что-то там получить, потом американцы хотели, потом Советский Союз, Иран, Пакистан. Потом какое-то время эта страна не выдержала. Потом он бездну упал. Проблема – это история. То есть, когда вот новое независимое государство, и это проблема. Сейчас что творится? Вот, вот смотрите. В Киргизстане, да, многие не хотят об этом, да, там, что странно, многие художники, те, которые там, в смысле, вот, многие институции, да, такое ощущение, что они живут где-то в Европа. Ну, такие тренды, такие риторика в том, что, видишь, они пытаются делать, ну, страна же живет, очень похож Афганистан, конфликт с таджиками с киргизами, это чисто афганская проблема. Там же не от того, что кто там пытается делать, я не хочу разбираться. Я, суть, проблем в том, что как врач и диагноз я ставлю, я говорю, вот примерно так, а так я не хочу политикой заниматься. Я говорю, Смотри, а у тебя половина выставки, на самом деле, вот этой, это Афганистан, половина это, ну, К Казахстан, да, и, да, Казахстан. Да, и Центральная Азия еще, ну, не половина, да, грубо да. говоря, 30% Казахстан, 30% да. Центральная Азия, да, да? Да. А почему он так сопряжен? Казахстан тоже на самом деле очень находится близко. в той же парадигме, да, это очень, несмотря на всю нашу европейзацию. очень близко. Вот смотрите, я вам просто вот те, которые версии, то есть мысли, которые поверхность сначала вроде, смотрите, там, ну ладно, будем не о хороших вещах говорить, прибыли, то есть ОДКБ войска, прибыли суда, они прибыли обычно, да, недели побыли, их попросили китайцы, но все говорят китайцы. Обратно просто, видишь как. Сейчас тоже, потому что, смотрите, сейчас все равно Казахстан, Центральная Азия, ну, все равно в каком-то мере связаны с Китаем, с Россией, с Китаем пока. Потом, может, другие, ну, давайте будем, 50 лет назад, это один к одному, афганская ситуация, когда... Центральная Азия, Советская, Центральная Азия была связана с институции, да, это проблема не было, там другая риторика, а когда Афганистан это независимое государство, эти, в смысле, как будем считать, в том, что ха, разные, вот, видишь, как, потому что требовали как-то вот так вести, вот так вести, поэтому какое-то время эта страна пропасть упала. Просто, видишь, только так. Просто, видишь, я, я не пророк, <laughs> я не ванга. Просто я работаю как-то... какой-то. А время... похоже, Ербол, похоже, что пророк, потому что на да. самом деле а, работает это абсолютно пророческие. Mm. Да? Вот мы сейчас сидим mm. а, на фоне твоего падения автора. Mm. Да? То есть работа да, да. когда сделана? В э, ноябре? Год назад. Нет, а, год назад. Год назад. Да, эту работу хотели сначала, она да. галерийская, выставить в Лондоне. Да. <laughs> не хочу. То есть, в смысле, а потом... Мы хотели УдИны это выставить проект, потом, то есть мы долгое время это когда задержался, то есть одна галерейщица хотела отлить, ну как-то два с половиной месяца она застряла где-то в самолете, я не знаю, просто, видишь, поэтому это много, это хорошо, что спасибо, это вот Барибаева 36, они помогли, они решили эту проблему, потому что, ну, они помогли это вот, в смысле, немножко в материале сделать, мы сделали Поэтому... Работа сделана год назад, за, как минимум за год до январских событий. В октябре мы закончили. В октябре. Да, да, да. да Хорошо. А на, а на самом деле постамент воспроизводит постамент да. памятника Назарбаеву в на Нурсултане. Нур да. Правильно. Для этого сделано было. Я же как. Я же, в смысле, я же скульптор, монументалист, поэтому многие проблемы у меня связаны с этим, монументально. Хочу, не хочу, потому что многие работы у меня вот здесь просто. Видишь, какими-то пазлы, вот так крутится. Вот только так. Это просто, это один к одному астанинский постамент. Как ты его рано уронил, и заранее как ты его уронил? Не, ну, идея была, потому что, то есть, в смысле, как я, э, идея изначально была, то есть, снять мою форму, как греческий, просто форму снимает. Угу. А потом, в смысле, я залез в этот постамент, потом кто-то такое ощущение, меня толкнули в позе Саддама Хусейна. Это был так, потому что не от того, что я не предвидел, потому что пазл был. Все равно, я художник должен мистифицировать. Я должен... Когда ты говоришь, пазл был, что ты имеешь в виду? Ну... Когда я говорю пазл, я разными пазлами работаю. Вот смотрите: вот история Ирака, Саддам Хусейн, история арабской весны не от того, что я, я не думал: в смысле, вот здесь вот история Афганистана. И потом ситуация, как была в последнее время: везде начали в смысле, памятники. Это не только там кино снимать про наши вот Ербасы, потом начали везде, как памятники. Это шаблон же есть как-то. Вот старые привычки всегда просыпаются. Делать Ленина просто, видишь. И это тоже как-то начал везде памятники делать. То есть, в смысле, там уже планировали, черт знает где, если там Ельбаса сидел бы еще там полгода, год, наверное, еще пару там, точно там 5-6 памятников о областях точно поставили поставили его да. Ну, это работа с этим была, как Художник всегда протестный. Я считаю, все просто как протестный, когда, видишь, как э, фигура. Всегда я должен другое как-то ты видишь, как? это не оппозиция, художник должен другой как-то представлять. То есть ты показываешь не то, что хотят видеть, да, а да. то, что ты деконструируешь да, и переворачиваешь. Да. да, вот греческим ситуациям со всеми машины которые запущены в центральной азии mm. государственные машины да то есть ты да, вот в да. одной из разработ говоришь что а, на самом деле они очень похожи mm. то есть а, центральноазиатские машины государственные а, узбекистана казахстана mm. таджикистана mm. туркмении mm. Да, и да, только да. киргизская машина она генерирует а, революции да да, да? да. То есть, да, да. А сейчас казахская машина будет генерировать революции, на твой взгляд, или она вернется к воспроизводству вот той самой псевдостабильности, которую воспроизводят другие госмашины в Центральной Азии? Это очень опасное явление. Я считаю, сейчас э, я громко... То есть я прожил немножко, я могу конкретнее сказать. Это сейчас наша система. Это вот такой э, близко полуфашистский системы, как франко-испанский. Это такое просто. Видишь, как все везде происходит. Там пытки, там всякие ужасы. Просто он сидит, холодный. Просто все, как будто не слышит. Где-то там кусок децил демократии пускает, где-то вот так пускает. Обычно многие фашистские системы так делают просто. Видишь, кто-то пытается как-то постирать себе, просто показать, то есть миру как-то, вот, Олимпиада, там, Бинали всякие просто, видишь, а кто-то делает просто так. Это не режимы, полуфашистский. Фашистский режим, полуфашистские режимы, они хотят себе просто как как э, показать в чем-то как респектабельные в том, что поэтому всякие просто помыть, то, то есть в смысле постираться, Олимпиада поэтому устраивали. Мы знаем, что, видишь, как история, как это было. Всегда моя работа с этим связана, с этим разными вот, пазлами просто. Видишь, когда я говорю, это машина, это просто, всегда, я, я же художник, я связываю э, авангардом, русским авангардом, в том, что вот Лисицкий. Вот, когда Афганистан это неспроста, когда Лисицкий, его клич в том, что он хотел, там, второй интернационал, он хотел создавать как. Он, то есть, все равно политически авангард, он создавал креаторов. Хотим этого, не хотим. Эльбаса это последний из Магикана был, это последний коммунист. Хотим этого. Он как продукт этого машины был. А потом после этого другое. Потом третий. Когда мы соединяем Афганистан, афганский проект, это был последний проект политического авангарда. То есть, вот смотрите, вот интернациональный долг. Uh -huh. Ну вот, как лисицкие, как работали политический авангард, все равно, как Грозь говорит, это продолжение сталинизма всего просто. видишь, он застрял. Но я же художник, я же имею право мистифицировать в том, что вот где воткнулся, вот я говорю, Саланге воткнулся, потому что это последний проект был. В смысле, вот метрострой московский, то как его дырку сделали. то В смысле как? А потом... Это, это саланг, ты говоришь о тоннеле. Да, да, а, да, да, да, да. о тоннеле, который был построен да, а, да. Советским Союзом. да? да. да? да. И да. твоя работа это воспроизведение вот этого, метафора этого тоннеля. Да, да. да, да. да. Тоннель, как-то черный квадрат. но угу. вот, ну, всегда же разные версии есть. Я говорю угу. в том, что, ну, факт в том, что это риторика, которая, да, вот смысле этого авангарда, то именно последний политический проект, это был афганский поход, вот, интернациональный долг. Смотри, Афганистан самое архаичное государство, да, да, э, да, да, которое, до которого мы можем дотянуться. Да. Одновременно ты говоришь, что это э, последний проект э, мирового авангарда, да, да? то есть да, искусство, да, да. то есть вот. Архаика и авангард, они соединились хороший. так да, э, и круто, да, что и все вот, упало в да, э, да, чертовой да. матери в яму. Да, да. Вот именно в том, что... И можно я скажу? Да. Многие мои работы связаны с временем. Потому что, смотрите, это вот э, новый человек, человек как нового авангарда, как лисийский гад, это креатор. Он должен быть как вальс-парасистей, в смысле, вот, как нового, вот, космического. Он крутится, он как время просто нового. Сос... А потом он столкнулся э, с ландшафтом, где когда-то время остановился со времен Македонского. Просто там где-то живут вообще вот так. Ну, вы знаем там. Просто, видишь, и столкновение, просто, видишь, произошло. Вот смотрите, утром в 79 году все проснулись. А, не не это уже в смысле, это потом просто, видишь, все проснулись, потому что и смотрят, там уже, ну, всем говорят в том, что э, всего нету, Бога нету, и красный флаг. Ну, здесь просто, видишь, как там. Ну, это был как-то взрыв, потому что, смотрите, там люди живут веками. Ну, как, время остановился где-то так. И столкновение другого временного режима, то есть другого скорости. Я же художник просто, видишь, поэтому я всегда мистифицирую это просто случай. Работы, вот две работы э, афганского цикла э, «Убить Дауда» mm -hmm. и э, «Убить Амина». Mm -hmm. да? А работы, они ну, не, не просто выразительные, да? то есть mm -hmm. они такие, с одной стороны, метафорические, с другой стороны, очень прямые. С очень прямым сообщением и с очень прямой цитатой, значит, решение вот этих самых революционных Эхо. властей да, да, а, да. постоянно пожирать да. предыдущих. Да, да, да, да. Вот смотрите в том, что вот эта ситуация очень похожа в Бишкекске, то есть в смысле киргизские события. Да? Этого убрал, другого убрал, третьего убрал. Но проблема в том, что смотрите, эту работу хочу. Решение революционного совета. Каждый раз, смотри, решение решение там, говорит, убить председателя, решение, то есть революционный совет. Потом другое, решение такое сухо, то есть <laughs> убить председателя, то есть каждый раз вот такой, это вот, ну, вот, из фарси этот текст каждый раз повторяется в том, что, видишь, я же художник, мне очень важна эстетика, то есть в смысле, вот <coughs> ландшафта Кабула, там все, каждый раз это повторяется. И потом для меня очень важна цикличность. Вот смотрите, почему я сделал фанера, фанеры? Фанер же состоит из разных вот это, в смысле, разных вот с, слоев. Сло, слои. Да. да. И это тоже, в смысле, эта работа тоже, вот которая э, матрешка тоже состоит из разных вот, то есть, смысле, формы. То есть где-то там даже нет формы, я все равно добавляю. Это, этот ландшафт состоит из разных вот, элементов. А креатор Назарбаев. Творец Назарбаев, вот в, твоей, э, в, в твоих проектах, да, то есть он, вот, тут, вот он у тебя привидение э, да, в 2011 да, году да, при да. проведении выборов, да, да, да, когда да, вот да. эти самые плакаты, ну не плакаты, баннеры, которые мы все хорошо помним, а вот, а потом работа постистория, да, с фильмом Назарбаеве от младенца до значит, его посещения Мекки и, да, там, да. и потом вроде как он уже на небеса уходит, а потом а, через какое-то время возвращается <соценно> к действительности. <соценно> да, да? А, очень похоже с тем, как а, пропал у нас ä, наш да, первый президент да, на да, три недели, а потом да, вдруг из небытия да, как с неба вернулся. Да. А все-таки а, Назарбаев в твоей мифологии это творец, это субъект или объект игры? Давайте, я я попытаюсь со своими словами. То есть, в том смысле, Назарбаев, я считаю, это одна из последних креатор. В том смысле, как? Это, в то есть в смысле, который он, он как последний из макикан. Но он пытался, какое-то время он пытался, потом он как-то перестал. Как-то вот роль играть. Проблема в том, что моим проектом, как другие, вот, как, как делать с него эстетическую форму. То есть, вот, вот смотрите, какое-то время он мне когда Я ставлю просто, видишь, можно убрать Назарбаева, а это общество создало бы другого фигуру. Даже это применимо в России. Вот, и если сейчас, то есть Путин, да? Если Путина не был бы, ну, наверное, я думаю, народ слепил бы. Очень похоже Путина просто, видишь? До этого, если пришел бы вот демократ как-то, вряд ли просто. И точно так у нас тоже, видишь? Как? Поэтому мне важно, я же художник какое-то время, э, я же не политик, не, не политолог. Я мне интересна политическая, то есть эстетическая часть. Когда я говорю, фильм снимает про это Назарбаева, мне очень важно. Вот начальный серий, библейский сюжет, потом, в смысле, вот Володя там всякий, вот, потом другой, потом вообще боевики пошли. Потом какое-то время, смотрите, он, он решается уйти там, в смысле, Мекке, он все сделал, и, то есть жизнь прекрасна, в смысле. Потом он пытается куда-то вот уйти. Почему? То есть... Этот проект я до этого выставлял, в Брюсселе выставлял, в Гонконге, проект был синема, кино, просто, видишь как, еще разные серии. То есть здесь после истории, вот смотрите, он, он говорит, пятая серия, все это, я ухожу, он в Микке побыл, все атрибуты просто, а потом он снимает уже шестая серия. Uh, то есть, в смысле, он, как uh, очень хорошо описал Достан, он возвращается от Бога. То есть, все, он, он все просто уже выше Бога когда. И потом, наш проект вступает в реальность. Реальности, он пропадает куда-то. После история. У нас, в смысле, проекты, как он, то есть, как -то он истор, историю прожил, как в европейском понимании, история <coughs> всего Богу. А потом от Бога возвращается. А потом пытается куда-то идти. То есть, смысле, видишь как. А здесь в нашем проекте тоже он. В смысле, он, он уходит куда-то, пропал. Потом обратно возвращается. Вот силой Гору, он продолжает нас, про, наш проект. Как-то, вот, как видишь как, после истории. Вот, после всего. он, он в, смысле, в нашем проекте он уходит куда-то, а потом возвращается. реальности тоже. Эльбасы. В смысле... Какое-то время он уходит, говорит, а потом возвращается. Вот сила искусства в этом просто, видишь, когда я говорю, я локальный художник, просто, видишь, ситуация, мы что-то делаем, мы не предполагали, чтобы он, то есть, в смысле, вот, точно так, его памятник. Мы думали, он, в смысле, мой проект будет такой жесть, вот, когда вот эта риторика, все пытаются, вот Ельбасы, как таковой Ельбасы нету его просто, видишь, вот, вот клеща осталось. Точно так я знаю, в смысле, когда Ленина сняли памятника да, а от этого вот машины же остался, вот пытается. И поэтому многие батыры, это точно так, очень похоже, как-то в чем-то продолжение Ленина. Они а по такой позе, такой манере, ну потому что машины же работает. И это очень похоже, то есть ситуацию афганский. Я понимаю, то есть многие это просто... не многим некоторым не нравится. Но да для пугаешь меня очень ты Афганистаном, Юргол. А? Пугаешь ты вообще вот этим мотивом ну. и этой мифологией, которую mm. ты показываешь. Ты вдруг нам показываешь, что мы сами-то на самом деле в Афганистане живем ментальном. Конечно, это не то, что не нравится. Это такой страх вызывает. Не, то ну, есть твои работы вызывают большой страх. Не, ну, ясно. Ну, ну смотри, хорошо или плохо. Я живу в этом ландшафте в том что никто не ожидал никто не ожидал вот сейчас будет вот в той смысле вот в январе никто не предполагал это думает ну никто просто видишь если честно говоря потому что это тоже как-то это, это это долго будет разбираться вот это какое-то время может прийти никто никто не думал вот сейчас вот сейчас будет такие событий это настолько банально просто, видишь, как думает. Это, ну, якобы мы пережили всего, как это может быть. Ну, это может быть просто, видишь. Поэтому не от того, что я никого пугать не хочу, настолько сейчас как-то вот, вот, иногда появляются вирусы, да, потом же антитела, точно так, я, я надеюсь, настолько сейчас работает социальные сети и все, но не допустит. И Китай тоже, я надеюсь, не станет таким просто, видишь там, для Центральной Азии, чтобы кем-то это ужасно просто. Вот авторитарная угроза. Да, Очередная да, авторитарная да. угроза. Да, это тоже просто, видишь, поэтому... Работа Чингисхан, да, то есть Ч... да, да. Чингисхан, как какая-то вообще возможность всем посмотреть, наконец, на того, кто по-настоящему нравится, да? да, кого любят, кого да. боготворят, вот. Ты себя сделал Чингисханом, а, но ты далеко не первый, кто себя сделал Чингисханом ну, на нашем пространстве. Ну, То ну, есть все. А, все, на самом деле, наши правители так или иначе хотели бы себя видеть Чингисханом. Да, да это вот. тоже, потому что это риторика везде. Многие хотят Чингисханом, многие хотят сейчас способом 17 века империю, там, там просто Чингисхан, не только там. Даже у нас государственной политики есть, там Джорджу поставили памятник от больших, маленьких. Но какое-то время возвращается вот, так и, в такие, в смысле двусторонние идеи. Это Чингисхан в чем хорошо. То есть, смысле, у нас проект был, я не хочу быть Алиевым. Это да. там э -э, был то есть, в смысле как? Многие проекты же у меня связаны, вот, которые меняются вот, как-то. Надо какое-то время э, нужную позицию надо занять. вот э, Это бывший министр, он говорит в том, что я не хочу быть Алиевым. Ну, он Хамедулы теперь. Всего. Да. А я говорю, да, я хочу быть Чингисханом. То есть, видишь, искусство, это просто все равно, это как новая искренность это новая эстетика наверное потому что я хочу другой посыл я понимаю сейчас в центральной азии живут многие вот так вот пазлы европейские и в чем-то какие-то проекты очень похожи пазлы московскому концептуализму пазлы или там как мы отмечали это бишкеке вот такое ощущение они живут что в восточной европе ну, такая риторика это замечательно ну народ же живет в другом но художник должен как, как говорит, никто пока не отменял, то есть искусство отражения природой. Как, вот, вся проблема в том, что, вот, я считаю, художник должен интересоваться хотя бы. Просто вот не хочу никого, вот я художник такой, я работаю локальным контекстом. Если кому-то это не интересно, ну как я могу просто с ним вступать в какой-то диалог? Художники живут э, восточноевропейской риторикой, э, да, народ да, да. живет э, риторикой, не, не риторикой, а жизнью Афганистана. Да, ну, И ну, все ну, это ближе. происходит да. в одной стране. Да, И далеко да. не в единственная страна Киргизия, в которой это происходит. Да. алма это буквально ты можешь... январь вот. показал. Да, это просто, видишь, я, я помню, в том смысле, вот даже я общался с многими нашими коллегами, просто, видишь, как говорят, вот так, то есть какие-то риторика там, как в Восточной Европе, там, ты просто, видишь, так, дискурсы, это замечательно, очень хорошо. И я заказал одну работу свою, кожу, да, там, в смысле, рядом рынком Дордой, то есть в обед. И все бросили, да, прям, вся этот рынок, да, молиться прям там. Просто, видишь, я вспомнил, то есть какое-то отношение имел, просто, видишь, я помню, как, а где-то риторика там, это то. Та. Я понимаю, я не хочу никого обижать, просто я, да, сейчас может сказать, что я вообще представляю какие-то, нет, нет, просто я такой, я, я хочу, как зеркало, что есть, то есть где, как какая риторика, какие просто, видишь, вот мне это, это интересно. Но очень сожалею, потому что в Центральной Азии то есть многие то есть, ну, не хотят этого, просто другие там, европейские пазлы но ну, пытаются какие-то делать. Но это тоже замечательно, и это очень хорошо может как-то делать. Но для меня этот э, ландшафт важнее, наверное. Для тебя, ландшафт да, важнее. Да, да, да. Единственная работа, которая была сделана после января на этой выставке, это вот видео mm. со звуком. Мы сейчас звук попросили да, да, да, да, да, да, приглушить. 180, да. по-моему, да, минут тишины держивается. Да да, да, да, да. А Л -Э Ж А -НО. Ну, Р, Д, Э. А вот, то есть, это работа, где ты проговариваешь буквы казахского алфавита. Mm, ну, ты акцент, твой герой. через да, твой герой, да. да. Да, акцент. Хорошо, я... я да. В смысле как? Эта ситуация, я надеюсь, мы многие пережили какое-то время, отключает интернет. Да. Обычно такие моменты делает, я слышал, в африканских странах. Делает, всего делает, что надо делает, это, это понятно сейчас просто, что всего просто, видишь, я считаю, не только я, многие, это какой-то эксперимент в том, что сделанный эксперимент, потом э, этот эксперимент, возможно, будет применять в Белоруссии или в России где-то, я, это мои художественные фантазии, не только, там другие сейчас пишут, ну, то время это понятно, потому что, смотрите, интернет отключает все просто и делает все там, расстрел, всего-всего, хорошо. Но ну, это столько часов без всего информации. Вот смотрите, мы привыкли, да, я не смотрю местной прессы, давно я даже путаю, где Хабар, где этот, абсолютно не смотрю. Я смотрю другие каналы, другие, этот, более свободные информации. И вдруг все отключается у меня. Как будто я попал э, куда-то, смысле, э, э, куда-то в степь или, или вообще, черт знает, где-то Марс. Просто, видишь, я не могу никакой информации получить. Я абсолютно не смотрю это хабар, всего просто, видишь. И так получился в том, что я не могу ничего не делать. Такое вот, как, э, так вот, я живу в горах, горы есть, вдруг горы нету, ничего нету просто. Я как, такое ощущение, я как... Как в Марсе, только могу дозвониться, достану, или это кому, там, два-три, просто, видишь, после этого. Я считаю просто, наверное, это очень похожий эксперимент в том, что, видишь, они провели эксперимент, как реагируют. Вот бывает же, вот, мыши, как реагируют, там, вот, в смысле, делают всякие, как народ, чтобы держать. И иногда придумывают какие-то послал, вот, Чингисхан, Алга, там, всякие имперские, или как там, что народ надо же вот так, чтобы держать в тонусе, Одна из форм, которую просто я считаю это эксперимент, я не знаю, хорошо. А второй, то есть, в смысле, мой проект, это, это связано вот от тех, которые погибшие люди, да просто. Ну вот, вот смотрите, бывает акцент. в вот, Париже, э, ну это везде есть. Арабский акцент, скажем, и там польский акцент, или там, в смысле, в Москве вот, армянский акцент, грузинский акцент, центральноазиатский, прибалтийский акцент. Мы прекрасно знаем в том, что... Я беру в том, что, смотрите, тоже в детстве, то есть в смысле моего ощущения, да, моя бабушка, когда всегда рассказывала, то есть вот сейчас я поеду бесокий. я не понимаю, Високий, говорит, Високий, я не понял. А когда в школе, уже, уже когда вот эту школу, в смысле вот там русский язык изучать, наш поселок называется, вот центр поселка, но тут только у меня часть была, то есть в смысле там разъезд, центр поселка, название «Высокое». А, а она всегда, вот, это, они же в возрасте высокий. Вот если скажешь им высокое, они не понимают. Но все равно, просто я считаю, тот акцент, который, да, я вот то есть, в смысле казахским языком, многие буквы нету, Ч, то есть, В, смысле, в нету, вот, Володя нет, то, то есть, да, чету тоже, видишь, меньше пользует. Поэтому я просто тот язык взял вот этот, который э, акцент, чисто акцент. Я просто ну, да, и, и потом чисто вот в стиле, вот стиле постмодерном, то есть, в смысле, все эти провага, проговариваю все списки, то есть, в смысле, те, которые погибшие. То есть, я беру э, никак алфавитные, то есть смысле, те, которые погибли, когда там четвертого там погиб, пятого погиб, шестого погиб, я беру их, их и потом без точки все убираю, вот б, Б В, то есть вот так просто, видишь, если Вадим Б, -б" то есть мысли, видишь там -б просто, видишь, никто не понял, если я тебе скажу Бедем, ты не понимаешь. Это вот акцентом, казахским акцентом, вот так просто, видишь. И дальше вот я просто проговариваю. Это просто та акцент, когда-то существовал в сильной форме. Ну, сейчас их почти, но мало. Та акцент, просто, видишь. Только так, просто. Достанка Жахметов у нас сейчас продолжает говорить о выставке, которую они сделали с Ерболом Мельдибековым. Привет, Досто. А вот. Пожалуйста, дай свое представление о том, что вообще происходит в этом, на первый взгляд, действительно огромном пространстве. Но когда вот его осматриваешь, когда смотришь всю выставку, когда понимаешь, сколько много на себя каждая работа и каждый цикл оттягивает внимание, то понимаешь, что вот этот большой дом на самом деле не такой уж и большой для этой выставки. Вот, что, а какие смыслы, а, может быть, мы не увидели сразу, или, а, или мы все сразу, вот, все люди, которые приходят сюда, они все сразу видят, и здесь никакого двойного дна нету. Вот как, на твой взгляд? Я, я это видел а, и вижу так. А для меня это необычность этой выставки, необычность этого проекта, а, ну, тут надо сказать, что... Ербол предложил мне по, по, при, предложил мне партнерство, можно сказать, а, вот с этой выставкой больше года назад. А для меня необычность была, заключалась в том, что то я увидел, что очень много вот разных тем, которые он разрабатывал на протяжении больше 20 лет, он хочет объединить в один, в один большой проект. Это, это знаешь как? Это для меня было вначале немножко похоже на э, там, вселенную Марвел, скажем, да, или вселенную супер, э, ком, супергеройских комиксов когда сначала там снимается условно фильм про одного супергероя, потом второй, а потом какой-то объединяющий, ну, там, «Мстители» условно. Вот для меня эта выставка была таким «Мстителями» от Ербасына Мельдебекова, где он разные темы, которые затрагивал на протяжении 25 лет свои работы, которые его волновали разные истории, которые его волновали, он решил объединить в одну большую историю. И плюс еще, вот он впервые меня познакомил вот с этой теорией, теорией машин, которая, конечно, не бесспорно, наверное, не бесспорно, я думаю, там знатоки русского авангарда, например, тоже, тоже у них возникнут свои, свои аргументы, может быть, контраргументы в отношении версии Ербола, так скажем. Но мне показалась она очень-очень цельной, очень интересной. и Но ну, я не скажу, я загорелся, я загорелся, мы год, больше года всеми силами пытались воплотить этот проект, чтобы он не остался, таки, не остался таким мечтанием Ербола и Куратора. Вот, эм, вот, вот, вот вот, это мне привлекло, вот эта цельность, вот я не хочу говорить, что Ербол там подводит итоги, нет, на самом деле, вот, ну, у него очень много идей, и у нас есть э, еще проекты, у нас есть не менее интересные. Но вот, это, э, вот эта выставка, это как раз, э, как, как раз э, такое собирание камней, что ли, собирание камней. Э, ну, нам на мой взгляд, очень, очень важная, а может быть, самая, самая важная выставка в, в творческой жизни Ербола. Вот два момента. То есть первый действительно абсолютно не возникает ощущение какого-то итога. И про это вот ты сейчас сказал, я только вот только до меня в, дошло, да, что Ерболт на самом деле это мальчик взрослый и вообще говоря художник-то, который очень действительно очень долго работает. Но ощущение какого-то итога или там вот-вон уже с этого, с постамента-то упал, не успев залезть. Поэтому нет. Ощущение энергии есть, это совершенно точно. И второе, мне кажется, что эта выставка, она не просто может быть самая значительная в его творчестве, она и политически, и активистки, и художественно, наверное, самая важная выставка, которая сейчас есть. И в Центральной Азии Не только в Казахстане Потому что ну, тренды Они же не просто так возникают да, То есть они предугадываются Вот эта параллель С вселенной Марвел Она очень интересна но, И вот она дает там, Героев это, Но с другой стороны Она такая конечно ну, Немножко это, комиксная вот. а Вообще Насколько визуализация у него вот, да то есть насколько визуализация важнее слов в том что он делает как ты думаешь ты знаешь мне кажется вот ербол он э, такой художник у которого э, аналитические рецепторы и образные рецепторы они работают абсолютно в унисон абсолютно в гармонии в этом его сила я думаю э, в этом и в этом его уникальность Визуально вот мне нравится выражение Анны Толстовой, она сказала про Ерболу, что он оглушительно визуален. Это правда, но при этом он э, очень интеллектуально, аналитически насыщен. Да, вот он э, долго работает. Я, тоже, э, я э, да не только я, я думаю, все обращают на это внимание, что при внешней лаконичности э, образов, при этом они очень-очень э, смыслово насыщены. За т, как, такой минималистической работой скрываются огромные пласты истории, э, огромные пласты э, истории искусств. Э, вот, да, это, это вот такая так, так, так, вот так настроен его, э, вот так настроен его, э, его художнические рецепторы. Вот геополитика, политика и вообще большая игра здесь, да, вот э, отраженная в э, творчестве Ербола Мельдебекова. То есть насколько э, для тебя это э, актуально? То есть насколько тебе кажется это правдой или это какая-то параллельная э, реальность, э, которая все-таки не очень ложится на э, реальные события? Нет, я бы не стал заниматься проектом, в который не верю. Конечно, я считаю, я считаю здесь такой эм, прогноз художника оказался точнее прогнозов э, многих политологов. И, кстати, вот сама его теория вот, этой вот, вот этих вот машин... Государственных машин. Государственных машин, производящих, а э, по, по сути, воспроизводящихся самих себя, э, машина, которая... Э, по сути, является деградировавшей советской машиной, на которую повлиял, повлиял, повлияли в том числе идеи русского авангарда. Это, это выглядит замысловато, но я в реальности я вижу только подтверждение основных, практич не практически, а всех постулатов этой теории Ербола. Он говорит об организации региона, и вот... Мы, мы это прописывали год назад, мы об этом говорили год назад, и вот это происходит на наших глазах. Да, пока э, заехали на неделю российские войска но э, и войска ОДКБ, но я в последние месяцы, да и не только я, думаю, ну, наглядно почувствовал, насколько э, Казахстан не независимая страна. Ведь проблема Афганистана тоже. Проблема Афганистана была в том числе в том, что она по сути, по сути потеряла свою независимость даже задолго до э, ввода войск, э, советских войск в Афганистан. Сидель, сидело практически марионеточное правительство, там, либо, э, коммунистическую партию там, поддерживал Советский Союз и по сути диктовал политику, определял политику Афганистана, Советский Союз.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 Вот Ербул говорит, что он не пророк, что он на самом деле работал над на противовесе, на противодействии. Те хвалят, я уроню, да, там, те, там, говорят, что все хорошо, я посмотрю, где плохо. Но на самом деле вот эта выставка, она полностью ты совершенно прав, то есть она полностью подтверждает а, все, что в ней было заложено, то есть она обогнала действительность, обогнала реальность, то есть это выставка пророчества, да? то есть а, мы а, сейчас ходим, смотрим, и понимаем, что, ну да, вот художник-то все на самом деле увидел, предсказал, вот, а теперь мы уже после событий а, ходим и в работах видим подтверждение на каждом шагу, да? то есть и а, вся мифология а от НКВД, которая, как выясняется, никуда не девалась, да, до... Там, современного, сегодняшнего Чингисхана, который тоже никуда не ушел и который по-прежнему продолжает крутиться. Вот. То есть выставка как пророчество, художник как мессия, да, но он, конечно, от этой роли отказывается. Но хорошо, а завтра что? То есть куда вот с такими талантами, куда, куда двигаться? То есть дальше что? Тут да, ответ есть. Я думаю, Ербол э, скромничает. И э, тут еще, мне кажется, уместно слово не то, что предвидел, а понял. Он просто понял, а, в какой системе живет этот регион, и он его понимает. И э, Тут лично мой прогноз не оптимистичный, поскольку, опять же, поскольку согласно теории Ербола, да, машина воспроизводит только саму себя. Вот. А Назарбаев прав, когда он говорил, что после меня будет еще хуже, потому что вот он создал эту систему, в которой может выйти только... Подобный ему персонаж, но только действительно хуже, потому что это, это будет, это как сломанный, как, это как Серакс, И а, вот мы распечатали копию и снова заложили ее в, в ту же копировальную машину. Да? Ну, как, какое изображение у нас получится? Изображение у нас получится еще хуже предыдущего. Вот. И вот это вот постоянное воспроизведение а, а, ухудшенного изображения у нас будет происходить что делать поломать машину конечно избавиться от нее ну как бы полностью надо менять менять парадигму мы живем вот ровно в той же назарбаевской парадигме какая была два месяца назад она практически ничего не изменилось